Всем здравствуйте. Сегодня я буду заниматься переработкой винограда. Очень часто этим занимаюсь. Вот этим методом можно переработать винограда сколько угодно. В принципе не устанешь и очень быстро все получается. Самое хорошо делать это вот на улице. На улице такое вот местечко какое-то укромное нашли. Ну вот нарвали мы виноград. беду он у меня такой есть. Ну может быть и в кого другая емкая есть. То есть все мы туда бросаем, сбрасываем. Это все дело. Берем обыкновенную вот такую сучкой. Штукинцы, литейщичи и просто на простоту его разбиваем затем у меня имеется вот такой тазик вечная емкость ну, 10-20 вот этой стороны отверстики наделаем вот он у меня как раз аккуратно вот, в посудину вмещается вот, перейдем сейчас Вот а здесь просто элементарный камень надо Делаем вот такую волночку. Да, вот туда самотеком. На полчасика надо оставить это хозяйство все. Еще потом помять. Вот это хозяйство в другую емкость убираем. Вот это отходы. Ну здесь уже кому, кто захочется, там чачу вино, пожалуйста. То, что мы сделали еще раз профильтруем то есть вот я марочку на меньшую одел и обыкновенно здесь прищепочками его раз два три чернули и сюда его вот три на большой ловить с янца и вы прищепки наши не послетали Потом мы получили вот такую вот емкость, 20 литров. Ставим это хозяйство на печку, включаем газ. Ну, Тоже супруга поставила банки. Снимаем пену. помешивая и снимая пену чуть прогрелась сахара килограмм добавляем на 20 литров все это дело помешали прокипело уже Опаньки, веточек. Но закручивание. Корвалит перекручиваем. Затем банки за прохладное место и переворачиваем. При таком методе закрывания, когда баночка отстоится, выпадет осадок, вот примерно вот такой вот будет он. А остальное будет светлое-прозрачное. Кто желает, чтобы оно светлое-прозрачное, все было, то необходимо 20 минут прокипятить. Ставим на ночную возвышенность. Утром осадок вниз осядет, а вверху будет светлый сок. Этот светлый сок через трубочку переливаем в другую емкость. Заливаем туда сахара, сколько нам необходимо по вкусу. Кипятим еще минут 10. Получится чистый сок прозрачный. Одно дело достигаем, то у нас сок будет весь прозрачный. Осадка там буквально будет чуть-чуть. Уроки печенья, конечно, сами понимаете, вещества все немножко хуже будут. Делайте выбор, эстетично красиво или чтобы качество было хорошее. Котоли здесь укрываем чем-то тепленьким и пусть они стоят, потихоньку остывают. Удачи вам консервирование консервировании!